Вот Пусти меня, подойди где, к я хочу тебя видеть. Да, ты точно он, заблудший. Не пугайся меня, твой страх так предсказуем. Ты далеко не единственный ко мне являлся. Ты так утомляешь говорить одно и то же. Что поделать? Это мое время. Я приговорю твой вопрос и скажу, кто я. Я это ты. ты настоящий ты. Глупец, пытайся убежать. Зеркала повсюду. Я найду тебя, куда бы ты ни убежал до скорой встречи